Итак, коллеги я вас всех приветствую у нас сегодня вторник 20 декабря а это значит что это последний в 2022 году обзор рынка год был непростой поэтому предлагаю доторговать последнюю неделю и с чувством выполненного долга пойти на новогодние и рождественские каникулы с чего начнем начнем мы скрипты Обсудим эфир, биточек, BNB, Bitcoin Кэш и переключимся на Чикагскую биржу. Прежде чем начну, не забываем поставить пальчик вверх под этим видео, лайки я всегда от вас приветствую. Данным видео всегда можно поделиться с своими знакомыми, чтобы они качали компетенции и вместе с нами зарабатывали. Также напоминаю, что обзор рынка обязательно нужно смотреть и по-хорошему торговывать. вы присылаете периодически в личку ваши результаты, и ваши результаты меня искренне радуют. Итак, погнали, это у нас эфир, что здесь есть хорошего? Во-первых, мы неплохо так пролились, упали на 15% на прошлой неделе, в целом жить можно и работать тоже с этим. У нас были такие Точные, останавливающие объемы, и как раз сейчас цена находится на них. Поэтому в текущем моменте времени торговать нельзя. Цена находится в объеме, соответственно, может выйти как наверх, так и вниз, поэтому рисковать не стоит. Также у нас условно на хаях начинают проходить покупки. Это тоже не способствует покупкам по рынку. Так что нужно подождать коррекцию, она может быть чуть глубже, чем бы нам хотелось. В целом, у нас есть диапазон, у нас есть ложный выход из этого диапазона, то есть несли ненужных покупателей по стопам и дальше хороший импульс наверх. Дальше, что у нас происходит? У нас есть покупатель, но опять же, когда появился покупатель, тогда, когда потребовалось преодолевать вот это, условно говоря, сопротивление и попытка преодолеть вот эти вот объемы. В целом, покупатель находится по цене 11, точнее 1192. Если добавим сюда Fibonacci, то условно у нас есть раз импульс и у нас есть два импульс, на что стоит ориентироваться. Итак, я предлагаю взять за основу, за верхнюю границу области, где можно купить ТВХ1, 1192 это уровень покупателя. Дальше у нас есть по вот этой коррекции, потому что мы Поверху вот этой границы, да, вот этого диапазона запнулись, поэтому цена может среагировать 1190. Дальше у нас идет FIBA 1186. И дальше у нас идет нижняя граница, это под Вот этот POTS, он там у нас далеко и неплохо себя показывает до сих пор. По факту это нижняя граница этого диапазона 1174. То есть у нас есть вот такая вот область, в которой нам интересно покупки здесь чем предлагаю разобрать эфир следующим образом 1192 это у нас твх1 1174 это у нас твх2 есть желание можно зайти только где-нибудь там по Середке, где-нибудь в районе 1180 1185 и один вход 1 стоп 1 тейк что касается целей можно начать фиксироваться в районе 1250 перед целью по FIBA да, 138.2, но по факту цель тут одна, это 1270, это месячный динамик POTS, да, динамический POTS, достаточно хороший качественный уровень 1270-1275, это та область, где обязательно нужно будет позицию закрывать, потому что дальше могут не пустить и скорее всего откатить, чтобы не терять потенциальные прибыли, поэтому вот таким образом мы себя разграничиваем эфир, и таким образом будем торговать. Важный момент, не забываем отмечать все уровни, все области и, естественно, отторговывать всю идею. Очень часто присылаете свои результаты, чему я несказанно рад. Результаты зачастую очень-очень и -очень качественные, поэтому уровни отметили, алерты поставили, и когда цена подошла, уже по ситуации сориентировались. Это у нас эфир по битку примерно то же самое. У нас такой же был вынос по стопам, у нас был флет, у нас есть объемы, но мы их еще не тестировали. У нас есть импульс, но, честно скажу, ситуация по биточку мне нравится меньше, он более грязный такой. В целом можно нарисовать фибоначчи, но смотрится уже не так. А еще мне не нравится, что мы не обновили даже вот этот. Ну, буквально на копеечку обновили. Несущественно. Было бы здорово, если бы мы дошли вот до этого объема. И уже с теста, и попытка пробития. Сейчас же мы рискуем увидеть по витку следующее движение. Движение куда-нибудь вот сюда. Дальше попытка преодолеть. Дальше нас безубытит. И пила, пила, пила. И, возможно, когда-нибудь оно сделает вот такое. В целом, по падению цена у нас ходила вниз на 12%. процентов Поэтому наиболее логично ожидать, что, во-первых, а, раз точка входа, точнее раз цель, это у нас пусть будет 17200, и конечная финишная это 17400. Выше пока сомневаюсь, что могут уйти. На самом деле тут бы еще преодолеть 17 17000 уже было бы достижение. Биточек, честно скажу, мне не нравится. Точка входа в целом можно попробовать отработать 16600, но она не настолько качественная, как по эфиру. Поэтому я бы, честно скажу, не стал бы отсюда заходить, но если очень хочется, то попробуйте. Лично для меня эфир смотрится предпочтительно. Что касается BNB. В целом ситуация закономерная. Говорил неделю назад о падении. Честно, думал, что в районе 250 все-таки остановят, но пролили намного существеннее, аж до 220 баксов. То есть, условно говоря, если посмотрим, мы сходили к июлю месяца. В принципе, весь рост достаточно быстро отработали. Что сейчас? С одной стороны, Binance находится под давлением, а с другой стороны радует новыми событиями, а именно сегодня там новую биржу прикупили, поэтому, может быть, и не все так плохо. Если мы берем вот это за рост, да, за импульс, у нас сейчас формируется, как бы сказали, графоманы, да, то есть э, у нас формируется фигура флаг, гипотетически может тоже какое-то время флетить, флетить, флетить, но что с одной стороны хорошо, у нас уже прошел вот здесь тест по 237, но точка входа упущена. Стоит ли отсюда заходить? Ни в коем случае, тест уже был гипотетически может отработать, но риски повышаются. Поэтому есть желание, пробуйте, точка входа 237, но, как по мне, если цена, цена сюда еще раз вернется, будет уже не так хорошо, поэтому я бы, наверное, не стал. На текущий момент мы наблюдаем следующее событие, а именно, давайте сделаем вот так, цена бьется в 250, круглый психологически важный уровень, Снос топов, с одной стороны, работает во благо. Все-таки больше лонг, но, опять же, пока не пробили. Кластерные объемы были, преодолеть пока не можем. Поэтому ждем 65-70% за то, что уйдем выше. Но, опять же, вопрос входа. Гипотетически может произойти следующее. Движение наверх мы пробиваем, уходим, допустим, до вот этого объема. Доходим, допустим, до объема 259. В принципе, лимитки уже здесь подготовлены. Дальше цена у нас откатывает 250 плюс-минус. То есть может не дойти 2 бакса, может уйти ниже на 3 бакса. То есть, условно говоря, 5-6 баксов закладываем на буфер. Дальше движение наверх в сторону 270-273. Это при условии, что конъюнктура по BNB, да, то есть по Binance у нас успокоилась. Больше никакого, скажем так кривого левого давления, никаких рейдерских попыток захвата и вот это вот все. Если ситуация устаканится и Binance выдержит, то я рекомендую брать BNB до 273 баксов удерживать можно. Но, чтобы было понятно, здесь с плечом порядка 100%. Риски большие, куда ставить стоп, сложно сказать, точнее Понять-то есть куда, но здесь уже риски money management, точнее мат ожидания, не выдерживается. Я бы, честно скажу, ставил бы стоп за вот этот объем, но стоп получился бы тогда большой. Минимум 5,5%. А скорее здесь надо ставить 6,5%. Поэтому либо разбивать точку входа, допустим, сюда... И сюда куда-нибудь, и от средней заходить на 5%, и тогда здесь можно закрывать позицию полностью. Либо заходить как есть и пробовать там 280, 283, 290, но пока сомнительно. В целом крипто под давлением, поэтому позитива мало. Биткоин кэш, честно скажу, не радует. Не радует в первую очередь точками входа. В целом выглядит так же, как эфир, так же, как и биток, но вот эти объемы по половиной доллара выглядят очень мрачно. И в первую очередь, пока непонятно, сможем ли мы их преодолеть. Есть вероятность, что мы на какое-то время можем запилить. То есть уйти здесь во флэт и какое-то время туда-сюда. В целом всю неделю до следующего вторника можем и не выйти отсюда. Такие, такая вероятность есть. Если же пробиваем и может быть даже уходим в сторону 103-104, то уже точка входа получается достаточно интересная и можно уже с этим работать. 108, но тут скорее... Сколько здесь процентов? Нет, кстати, вполне. Вполне как цель, очень даже неплохо получается. Но, опять же, обязательно нужно дождаться выхода за этот объем и по-хорошему обновить вот этот хай. Как только это случится, тогда уже будет все намного-намного интересней. Здесь у нас еще есть вот как раз объем, который срезает как газонокосилка. Второй тест этого объема, скорее всего, нам будет говорить о том, что намерение сформировано и можем уже брать покупки заходить в целом по крипте выглядит следующим образом в первую очередь смотрим ориентируемся на эфир вот как он себя поведет так и поведет себя крипта понятно что в первую очередь э -э, нас интересует биточек но эфир элементарно чище теперь чикаго и так загрузились у меня сначала валюты но ну, значит с них и начнем австралиец были мысли прикупить от э -э, динамического паца 0.680.50, 0 68, 0 0 ,68 0 70 но был небольшой мизерный недоход. Это уже сигнал о том, что идею нужно отменять. Потому что счету этот недоход выливается именно вот в такой пролив. Вторая точка входа 0.6752 в целом попыталась отработать. Дала в моменте времени заработать 54 тика. Но в конечном итоге от безубытило И дальше посыпалась. Доллар у нас на прошлой неделе мощно укреплялся. И в целом делает попытки прод продолжить укрепляться. Напоминаю, что у нас все валюты и индексы перешли на мартовскую 23 -го года экспирацию, поэтому не забудьте проверить 6 H 3 h Это у нас мартовский контракт. Что у нас здесь? Скорректировал Маргинальная область в целом сейчас у нас пока подвисла в одной второй маргинальной области. И обращаю внимание, где у нас находится лимитка, да, такая мощная, важная, на 0.66. А, недалеко здесь 100% маргинальной области, и в целом я с этим согласен. Какие-то стопы были снесены, но по большей части у нас вот объем, вот лой, поэтому в первую очередь жду в район 066 а там уже будем посмотреть, возможно не сходу. К сожалению, коррекции существенно не дает, то есть мы упали достаточно сильно на 434 тика, с учетом даже гэпа, даже близко мы половина не торговали, поэтому находимся как коровы на льду, 50-50, ни туда ни сюда, Рассчитывал, что за вчерашний день у нас нарисуется что-то более понятное, но, к сожалению, этого не случилось. Поэтому, честно скажу, австралиец, хоть он и дает волатильность, но в моменте, наверное, не интересен. точек входа. Хороший, качественный, так, чтобы безопасный и все смогли заработать, не отслеживая события. На текущий момент нет. Канадец сработал аналогично. Буквально писюльку не дошел до семьдесят 073. 45. Что касается этой точки входа 0.7363, давала возможность заработать. Те же самые, как по австралийцу, там 50-55 тиков и в конечном итоге от безубытил. Вот такой вот мощненькой соплей. Что сейчас? На текущий момент. На текущий момент э, зажались во флете. Нефть и газ ведут себя своеобразно, поэтому я бы пока не суетился и ждал бы развития событий. В целом по канадцу может быть чуть проще, по той простой причине мы не пролились и достаточно уверенно себя держим. А, гипотетически вот эта область 0,72, 0,73, 23, 0,73, 18, ну в основном 0,73, может цену удержать, но на тоненько, как говорится, то есть вот это движение, оно прям хлюпенькое до нельзя. Лично я бы в такое не заходил. То есть гипотетически отработать можно. Потенциал движения здесь, чтобы было понятно, 500 баксов, 100 тиков, это на один контракт 500 баксов. Пробовать можно, но, но это реально некрасиво, поэтому скорее по канадцу так же как и по австралийцу идеи не будет в целом это можно попробовать отработать но на свой страх и риск и риски здесь к сожалению больше по поводу пункта стерлингов что у нас здесь есть хорошего аналогично недоход недоход ну и соответственно дальше пролив такое бывает в целом не критично но самое интересное, не дошли даже на, на шорт. То есть не получилось заскочить в шорт. Если только уже серьезную такую погрешность в 5 тиков ставить, но опять же тогда стопы сильно увеличиваются. Что сейчас? Г был не самый большой, буквально тут 40 тиков. И соответственно сейчас мы зажались. Что здесь есть хорошего? С одной стороны, у нас идут попытки набрать продавцов, и они в целом есть. Какое-то движение несущественно есть, но говорить о том, что вот как вот здесь просаживается кумулятивная дельта, ну, наверное, пока рано. Поэтому о каких-то существенных лонгах я бы говорить не стал. С другой стороны, маргинальная область, 1.4 и есть куда падать, и есть куда бакс укрепляться, потому что ФРС процентную ставку укрепляет намного быстрее, нежели тот же ЕЦБ и Британский банк. Поэтому скорее многие валюты будут под давлением. И я бы, наверное, метил вот сюда. Здесь достаточно важный уровень в районе, сейчас скажу точно, 1,1893. Поэтому... Фунт я бы ждал в первую очередь сюда, но пойдет ли он сразу и даст ли точку входа, хороший вопрос. Хотелось бы, чтобы в конечном итоге это безобразие добило до 1.20 примерно где-то 80, сходило вот таким образом. Так, этот подс нам уже не нужен. Дальше, если повезет, хотелось бы увидеть откат. Откатит 1.22.15 будет великолепно, но... Как подсказывает практика, скорее всего, ожидать не стоит, поэтому стоит, наверное, брать 1.22, здесь у нас 1.22.15, здесь у нас 1.22, наверное, 68. То есть стоит брать более агрессивный вход и, соответственно, работать на продолжение падения при условии, что конъюнктура рынка не поменяется, это важно. Как понять конъюнктуру рынка? Элементарно читать Экономический календарь и смотреть новости В целом потенциал по падению Здесь берем основную цель Это порядка 276 тиков Чтобы было понятно в деньгах Даже округлим 275 умножаем на 6.25 1700 долларов на один контракт за минусом всех комиссий. Если мы говорим про прям хороший такой слив, то имеет смысл смотреть вот на этот лой, вот на этот лой. Здесь у нас как раз выход из маргинальной области. Это у нас 1.1780. Здесь уже будет существеннее. То есть даже есть, ну, в среднем возьмем. Здесь порядка 420 тиков. 420 это у нас 2600. Но успеет ли до нового года так просесть, уже вопрос. Поэтому подумайте, готовы ли вы через новогоднюю ночь переносить позиции. В целом, работать можно. Я бы, наверное, поторговал бы. Даст точку входа, попробовал бы взять, ну, хотя бы элементарное движение. Порядка 150 тиков, пунктов, в район 1.20.40, что-то такое. И последняя валюта, это у нас евро. Ситуация аналогичная, здесь у нас отмена, коррекцию не дал, но опять же, если у нас многие инструменты куда-то пролетели вниз, то евро у нас укрепляется как вне себя. Да, у нас, безусловно, был Г, причем в отличие от других инструментов на 140 тиков, это уже хорошая такая заявка, и сейчас мы видим, да, какой объем нас не пускает. Что сейчас? Важно посмотреть, как отработаем мы на объем 10665 и уже будем смотреть. В целом смотрю валюты одинаково, поэтому хотелось бы увидеть движение хотя бы к уровню 1.0619, что-то увидеть такое. Дальше коррекция даст, коррекцию даст, будет интересно. Стоит ли заходить вот в эти агрессивные покупки? Чтобы взять, допустим, движение 100 тиков, я думаю, да, стоит, но нужно смотреть range график либо хотя бы 5-минутку. Говорить о позиционном движении вниз, фунт смотрится покрасивее, но гипотетически сходить можно. Не могу рекомендовать и выставлять лимитки сразу, я бы дождался движения вот сюда. После чего, коррекцию, если даст коррекцию, то уже начал бы смотреть на подбор 1.06%. 56, но заходил бы, наверное, с подтверждением, то есть самое элементарное подтверждение движение вниз, коррекция и на продолжение. То есть условно говоря, подходит вот сюда, есть рывок вниз, дальше спокойно откатывает, вы заходите и на продолжение падения. Это подтверждение смотрим на M5 либо на минутном графике, либо range график, кому что нравится. Говорить о падении ниже, наверное, можно. То есть здесь потенциально две цели. Первая цель это у нас 1.05.62, вторая цель 1.05.40. Если брать маргинальную область, то безусловно 1.05.04 наиболее интересная точка выхода. Дойдет ли сюда, покажет время. С валютами закончили, теперь к основным фьючерсам. Что у нас здесь? Я думаю, начну с S&P 500 и дальше уже закончим. Хороший такой мощный пролив, на чем это основано? Элементарно, ставка повышается, соответственно, деньги для бизнеса становятся дороже, кредиты дорожают и фонда падает. Опять же, почему это происходит? В первую очередь люди перекладываются с фонды, которые устраивает волатильность, которые устраивают американские горки. В американские облигации, потому что они дают гарантированную доходность 5-5,5% Вполне неплохо, с учетом того, что у тебя, допустим, десятки миллиардов долларов в год получается Причем это гарантированная доходность, очень-очень даже вкусно Если мы говорим про SIPLAY, на что стоит обратить внимание? Мы смогли все же преодолеть вот этот уровень. Это достаточно был важный уровень. Я, честно скажу, сомневался, что мы сможем-то и ниже вот этого уйти. Но в целом ушли. Что сейчас? Гипотетически, очень извращенно, мы можем получить, во-первых, раз движение по фибе. И, соответственно, здесь же у нас будет фикс-префикс. Можем мы это увидеть? С одной стороны, можем. Но, опять же, увидим ли? Вопрос. Если такое движение будет, опять же, при коррекции в районе 70% агрессивный уровень, плюс у нас здесь есть уровень месячного, подса, да, месячного максимального объема, я бы все-таки ставил на текущий момент на него, потому что вот эта область, ее очень будет непросто преодолеть, чтобы было понятно по ценам. 3927 и верхняя граница. 3965. Здесь уже вход э, позиционный, поэтому рекомендую использовать либо микроконтракты, либо как минимум, если через PNG X торговать, отторговывать, снижать 3 в 4 раза привычный объем. Здесь как минимум нужно заходить сеткой и на скидку я вижу три точки входа, может быть четыре, это только вот в этой области. Но нет, в этой области 3, но вот что делать с этой областью, она тоже есть, она тоже может работать. на текущий момент, наверное, не буду устроить в себя вангу и будем смотреть по ситуации. То есть здесь у нас 3992 FIBA, 4000 круглый уровень, причем и по опциону там высокий открытый интерес. Ну и 38, 2, 40, 37. Да? 38, 2. Это уже по ФИБ. Поэтому эта область тоже есть. Вот так ее отмечу. Что отработает, угадывать не будем. Может ситуация пойти вот следующим образом. Поэтому это все нам интересно. Будем отторговывать в моменте времени. Если же, Слип говорит... Идите вы в убане своими FIBA, со своими отработками, объемами, хочу, как хочу, так и падаю. Точки входа позиционно нет, и если только на range графике искать. Но единственное, что вот сейчас притормаживают, пошли продажи. Ну и в целом, если брать вот отсюда, мы уже всю маргинальную область прошли. Хотелось бы, то есть я на самом деле вчера еще рассчитывал, что притормозят. Были попытки, но 44 пункта дали и дальше пытаемся упасть. В целом, ну, можно говорить, что идут попытки остановить падение, но они пока не особо уверены. То есть градус падения замедляется. Будем посмотреть. Может быть, если мы вот сейчас замедлимся и какое-то время пофлетим и кумультива у нас упадет. Да, тогда можно будет говорить о вот таком движении наверх. И по-хорошему нам бы не просто тупо лимитки выставить и ждать в море погоды, а зацепиться бы где-то вот в этой области для того, чтобы прокатиться, то есть чтобы было понятно. 115-215 пунктов можно взять. Двумя контрактами это 11-22 тысячи долларов. Существенная заявка, поэтому риск того стоит. Но опять же, главное сделать все правильно. В целом, отсюда покупки возможны, отсюда продажи возможно. Дальше уже все зависит от рынка. Будем смотреть по ситуации. Возможно, в четверг актуализирую данную идею. По поводу золотишка. Золото у нас а решило подвырасти. Протестировал вот эти объемы. Не успел я их дать на разборе. В целом тест произошел и соответственно растем опять же обращая внимание то есть, что происходит но ну, движение вниз не критичное движение наверх на 5 пунктов многие уже на этом значении перевода без убыток а дальше козлина выбивает по без и идет уже по целям до недельного подса не дошли поэтому скорее всего будет пробитие наверх а вот этот подс отработает а что жду при текущей конъюнктуре, скорее всего, попробую сходить куда-то вот сюда на тест вот этих объемов. А, смысла, наверное, на золоте на текущий момент задерживаться нет, точки входа нет. Если сходит вот сюда, если здесь остановится, то в целом неплохо. Можно попробовать, но тут небольшое движение и, скорее всего, попробую сделать что-то вот такое. Поэтому, если мы говорим про вот этот лонг от уровня 1803, Здесь небольшое движение, где-то на 110 тиков, но опять же какой стоп. Точка входа некрасивая из-за стопа, поэтому риски очень-очень высокие, смотрите сами. Больше точек входа, наверное, хороших нет. Можно попробовать 1800-1795, но, честно скажу, смотрится не очень, поэтому золото я бы посоветовал, по большей части, пропустить на текущей неделе. Дальше идем. ГАЗ. В чате у нас такая серьезная была дискуссия. М -м -м -м. Писал про то, что ГАЗ мне не нравится, потому что, ну, очень выглядит про то, что будет разводняк, он и в целом происходит. Да, аккумулятива там в моменте падала на рендж графике но если смотреть глобально, ну, что-то как-то так. А были... Было определенный интерес торговать 5.48 как мы видим фига там, то есть даже элементарно замедления не было, то есть газ когда пытается остановиться, то есть происходит падение, наверх тест и уже движение здесь же пока этого не наблюдаем, Есть смотреть глобально на ситуацию, такое ощущение что хотят пойти на закрытие гэпа в сторону 5 баксов за там. 1000 кубометров или как -то. в общем по спецификации не помню но по движению мы уже практически по маргинальной области подходим к 200 процентам и я бы наверное так же как и по золоту не лез точки входа нет если опять же уйдет наверх стоит ли продавать опасно Стоит ли с текущих покупать, но ну, это просто тупо по рынку. Поэтому лично я бы газ пропустил и дождался бы движения в сторону 5 баксов. И вот здесь уже, наверное, можно будет ловить. То есть закроет вот этот гэп, может быть пофлетит, и там уже будем какое-то движение оторговать. В моменте неинтересно. Сразу скажу, газ последний, наверное, года два ведет себя максимально... Максимально некорректно, потому что дает шикарное движение, но не дает хороших вкусных точек входа. Раньше до всего этого звездеца, до скоком, да, года два себя, как дичь, ведет, он давал великолепные точки входа, все отрабатывал, ликвидность была высокая, волатильность была меньше и все было кошарно. Сейчас же он летает как не в себя, но опять же как псих. Зачастую здесь я бы наверное, советовал на газе отрабатывать пробойные стратегии, да, то есть пробойные подходы, когда выставляется buy stop, sell stop, и когда идет движуха, вас вы заскакиваете по худшей цене и уже трейлить свою позицию. Наверное, на текущий момент это единственное верное по газу решение, но лично я не заинтересован в этом решении. Что касается нефти, красавчики, что меня в чате послушали? Кто-то по рынку, кто-то даже с ретеста лимитками ухватил, взял вот это движение. Молодцы. Почти 400 тиков получилось в целом и а, отработали двухнедельной давности. Да, прогноз вот, дошли сюда. Уж пытаемся уйти наверх. Ну, и в целом в, вот это по рынку. Что сейчас в моменте? Нефть пока не определилась с одной стороны. Мы дошли до 1,2, вернулись к 1,4. Протестировали вот этого покупателя. Но ну, опять же пила, и опять пила, и еще раз пила. У нас тут рядом месячный пост, но мы до него элементарно не дошли. Сколько здесь? 65. Было касание? Нет, касания не было. Буквально тик не дошли. В целом можно считать, что отработка есть. По нефти. Да, то есть у нас есть серьезная да, такая заявочка в продажу опять же она не там где должна быть и поэтому нефть с одной стороны точки входа есть а качественных точек входа нет поэтому нефть скорее всего я буду в четверг актуализировать и если будет что-то интересное то уже пришли в виде скриншот под итог в целом год выдался реально тяжелый и я думаю все с этим согласятся торговать стало очень и очень непросто. В первую очередь это касается крипты. Благо появилась возможность вернуться на самое чем и пользуемся. 2023 год. С учетом такого небольшого здорового пессимизма сомневаюсь, что будет легче. Поэтому реально нужно качать компетенции и очень много проводить работы на, над собой. Поэтому я думаю, большую часть новогодних каникул проведу за симуляции отработки новых подходов, новых веяний, потому что уже на новой экспирации поменялись, и нужно проработать, посмотреть, что работает лучше, а что подзадало позиции. А вам же рекомендую внимательно зрить в корень. Рекомендую отдохнуть. Также напоминаю, что 16 января стартует группа обучения. Кто понимает, да, то есть осознает важность этого мероприятия, хочу сказать, что осталось 6 мест. Одно из них уже забронировано, оплачено половина, поэтому по факту 5 мест. Welcome. Приходите. Вместе будем грызть гранит науки. На этом все. Я желаю вам, чтобы все ваши экологичные мечты сбылись, чтобы ваши цели в 2023 году сбылись. Желаю вам всего самого наилучшего и хочу, чтобы вы в следующем году, если мы говорим про профессиональный трейдинг, чтобы вы чувствовали, что вы действительно трейдер, вы зарабатываете, у вас все стабильно получается и ваш основной доход, чтобы он был именно с трейдинга и он покрывал все ваши физиологические потребности и не только. На этом все. С вами был Никита Герасимов. 2022 год. Всем пока.